Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Антон Белюк и с вами канал Work and Life. И сегодня в этом видеок мы разберем работу в Польше в ожидании карты часового побыту от работодателя. То есть реально ли такая работа легально? Как бы может быть странно это для большинства из вас не звучало, но здесь есть очень много нюансов. О которых, я уверен, большинство из вас не знают. Ну и вообще в этом видео я еще раз напомню тем, кто не в курсе, что такое карта побыта, сколько она изготавливается, для чего она нужна и все остальные нюансы основные, связанные с ней, я тоже сегодня вам расскажу. Поэтому, если вы заинтересованы в жизни, работе в Польше, значит, это видео определенно для вас. Обязательно досмотрите его до конца. Если вы еще не подписаны на этот канал, то обязательно подпишитесь на него, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видеоролики и прямые трансляции на моем канале. Также Поставьте лайк под этим видео, напишите комментарий под ним после его просмотра и обязательно поделитесь ссылками на это видео с друзьями, заинтересованными в жизни и работе за границей. Ну я начинаю. Реально ли легальная работа в Польше в ожидании карты часового побыту. быту? Поехали! Для начала, для тех, кто не в курсе вообще, кто я такой, хочу напомнить, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше, имею здесь свое агентство по трудоустройству, и мы предоставляем людям только достойные вакансии на любой цвет и вкус в этой стране. Со всеми списками актуальных работ, которые я предоставляю, вы можете ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке, также по поводу работы пишите мне вот по этим номерам, Viber, WhatsApp, и будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Что ж, друзья, многие люди уверены, что... Они могут работать без проблем, легально, в любом случае, в ожидании карты часового побыту в Польше. А для тех, кто не в курсе, опять же хочу напомнить, что такое карта часового побыту и для чего она нужна. Карта часового побыту от работодателя – это вид на жительство, по сути, в Польше, временный, который в первый раз дается в большинстве случаев на год. Потом вы можете его продлевать два раза, обычно на два года продлеваете, в течение двух раз и после этого уже можете податься на сталый побыт, это, соответственно, постоянное вид на жительство, которое уже дается на 10 лет. И сталый побыт уже не привязывает вас к работодателю, чего не скажешь о карте часового по быту. потому что она как раз таки привязывает. Привязывает в каком плане? В том плане, что с ней вы можете поменять работу, если только ваш следующий работодатель согласится сразу же подать вас на новую карту. То есть в течение двух недель, если вы уволились с одной работы, вы должны найти другую работу. И в этом случае только с таким условием, что вас сразу подадут на новую карту. То есть, эта карта аннулируется, и вы с нуля начинаете делать новую. Платите взнос в Уженде, Польском, 440 злотых, и, соответственно, вся процедура оформления по новой. Очень редко работодатели соглашаются сразу брать человека в первые две недели на часовый повод, потому что, ну, по известным причинам, так как еще непонятно, что это за работник, как он будет работать и так далее, и тому подобное. Сразу хочу сказать, что если у вас... Сталый побыт, который вы получили по карте поляка, либо по польским корням, не имеет значения, или просто сталый побыт, то вы без проблем можете менять работу, еще раз напоминаю. Ну, а если говорить о часовом побыте, и вы на него подались, то, соответственно, вам нужно будет его ждать. В подавляющем большинстве случаев очень долго вы ждете этот часовый побыт. По состоянию на 2020 год в Польше он изготавливается в большинстве воеводств долго, от полугода до года и даже более. Быстрее всего он изготавливается, это самая карта часового побыта от работодателя, быстрее всего изготавливается в подлятском воеводстве, то есть в Белостоке, собственно, где я сейчас нахожусь. Здесь и наше агентство, и большинство вакансий, которые мы предоставляем именно здесь. Здесь люди делают часовый побыт от работодателя, то есть мы помогаем им его изготавливать за два с половиной месяца. Вот последний чек сделал именно за такой срок. Это реальность, друзья, не верьте, приезжайте, трудоустраивайтесь через нас и сами проверите, и узнаете. А в других же воеводствах, как я сказал, очень долго. И тут есть один нюанс. Дело в том, что когда вам уже поставили печать в паспорте, ее ставят, когда вы подаете документы на часовый побыт, то с этого момента вы, соответственно, не можете выехать в Польши и вернуться сюда, то есть если вы выехать, конечно же, можете, потому что вас у силой никто не держит, но вернуться на этих печатях вы не сможете сюда, потому что если вы выезжаете, все, вся ваша подача на карту аннулируется полностью, и все нужно делать сначала, но это только в том случае, если у вас нет дополнительных документов, которые разрешают вам легальное пребывание на территории Республики Польша, таких документов, как действующая рабочая виза, либо украинский биометрический паспорт, к примеру, просто говорю, Соответственно, если вы тут работаете, еще свечение должно быть действующее. Если у вас эти документы еще действуют, то с печатями в паспорте вы можете выезжать и въезжать в Польшу. Но когда эти документы уже закончились, и у вас просто печати в паспорте, то вы можете пребывать легально в Польше и работать. В том случае, если у вас, опять же, еще есть действующее свечение, оно же приглашение на работу, которое можно делать на срок Полгода в течение года. Если оно у вас еще действует, то вы можете легально работать на печатях. По умове лицензией. Это очень важный момент. По умове лицензией. Если у вас уже свечение нельзя вам сделать, то есть срок его прошел, то есть вы отработали, к примеру, полгода по обычной рабочей визе, по свечению, соответственно, оно закончилось, оно уже приглашение на работу. Подались на часовый побыт, то есть работодатель подал вас заранее допустим, повод еще не изготовили, и, к примеру, вы будете ждать его еще несколько месяцев или полгода, то на умове злицения, без освещения, на печатях в паспорте вы не можете работать легально. Так же, как не можете выехать и въехать на этих печатях. Если вы выйдете в этом случае без освещения, без визы, то у вас все аннулируется. Но, друзья, если у вас умова проса с работодателем, то вы можете на печатях в паспорте, которые вам поставили при подаче документов на часовой побыт, то в этом случае вы можете работать легально на основании этих печатей по умове проса. Но если умова с то нет. Если умова с нужно дополнительно свечение, чтобы работать легально. А если умова працы, то вы можете без освечения легально работать на основании этих печатей. Очень важный нюанс, друзья о котором, я уверен, большинство людей подавляющее не знают. Учтите это, если вы ждете карту по быту, у вас закончилось освечение но вы работаете где-то на умове злицении, вам работодатель говорит, что все нормально, вы работаете на печатях в паспорте, то есть вы работаете совершенно легально, учтите, что вас обманывают. Или осознанно, или неосознанно, возможно, ваш работодатель сам не в курсе этих нюансов, когда работаете напрямую, часто работодатели... Не в курсе таких вещей. Если через агентство, то агентство, как правило, в курсе. Так вот, учтите, что если придет проверка, и в таком случае вас могут депортировать, если вы работаете на умове злицения, на основании печати в паспорте, при этом не имеете освещения. Если умова працы тогда это будет легально. Но... Все равно, даже если умова праца вы не можете на основании печати выехать, и вернуться. Выехать можете, но вернуться не сможете, потому что все аннулируется, ваша подача, и все нужно будет оформлять заново. Открывать рабочие визы, когда пройдет коридор, приезжать, подаваться на карту, если работа понравится, и так далее, и тому подобное. Вот такой нюанс, друзья, о котором, я уверен, большинство из вас не знают, поэтому... Если эта информация была для вас полезна, обязательно поставьте лайк под этим видео, пишите комментарии под этим видео, задавайте свои вопросы, обязательно на самые интересные отвечу. Поделитесь обязательно ссылками на этот видеоролик с друзьями, я уверен, для них он тоже будет очень полезен. Ну и, конечно же, подпишитесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны, нажмите на колокольчик, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус в автоматическом режиме.